На ожидание подходящего донора из банка могут уйти годы. Чтобы спасти положение и уменьшить очередь на пересадку роговицы, южнокорейские исследователи разработали новую версию роговичного тела. В качестве основы они использовали клетки строма роговицы в соединении со стволовыми клетками. В результате получился абсолютно безопасный имплант с полной биосовместимостью аналогичной человеческой роговице. Одно из главных преимуществ такого импланта состоит в том, что его можно выпускать посредством 3D-печати. Помимо сквозной пересадки существует частичная трансплантация роговицы. Этот метод используется в тех случаях, когда нужно заменить только определенную ее часть. В отличие от пересадки всей роговицы, которая часто плохо приживается и требует длительной реабилитации, частичная пересадка проходит практически амбулаторно, а хирургу не приходится проникать внутрь глаза. Принципы послойной пересадки схожи со сквозной кератопластикой, то есть пораженный материал заменяют здоровым донорским. Но смысл в том, что перед проведением частичной кератопластики фемтосекундным лазером вырезают только один слой из шести, а не всю роговицу целиком. Ямка пыта, только может пощипать, потом щипать не будет. Открыв глаза, смотрим на меня. Отлично, замечательно. Глаза закрываем и внимательно слышим грубо. Ваша задача смотреть просто прямо перед собой на зеленый огонечек. Я медленно буду вас приближать к этому огонечку, и наступит момент, когда он станет почетче виден. В это время начнется лазерная процедура, длится она где-то порядка половины минуточки. Глаза закрыть, как спать, и не открывать. Я вас перемещаю под микроскоп. Лучки не поднимаем. Итак, как проходит передняя послойная кератопластика? С помощью фемтосекундного лазера хирург фокусирует энергию на определенную глубину роговицы и вырезает поврежденную часть или слой. Затем врач берет заранее подготовленную донорскую ткань, которая соответствует размерам уже удаленной, и специальным шовным материалом присоединяет ее к роговице. После окончания операции на глаз пациента накладывается повязка, или специальная защитная контактная линза. Поехали, я сейчас сниму пружиночку. Mm -hmm. Раз, закрыли глазик. Все. Итак, мы закончили с вами лазерную часть операции. И теперь переместимся с вами в другой операционный зал, где, собственно, и выполнен трансплантацию роговицы. Трансплантация части роговицы проходит по сути так же, как и сквозная пересадка. Ее пришивают. Если новая роговица не приживается, то трансплантацию можно повторить. При послойной пересадке роговицы иммунная нагрузка на организм ниже, а риски отторжения меньше.